спрашивает вопрос сама саботаж действий избирательно тех которые приведут к положительным изменениям откуда ноги растут как изменить надо делать регрессию понимаете вот эти все вопросы которые вы задаете вы опять таки же смотрите вот абсолютно каждый вопрос который человек задает о том, как мне быстренько чисто, не заморачиваясь себе помочь, он идет из того же, как мне продолжать быть распиздяем, безответственным, ленивым и, и тупым, ничего не делать, но чтобы все поменялось. Вас вопросы в основном такие, значит, когда вы пройдете этот тренинг, у вас будет инструмент сделать регрессию. Но, вот тут начинается но, но вы же такие запуганные, да, что вы же никому не доверяете, чтобы регрессию вам сделали, вам нужен еще человек, который это сделает, а у человека, который в рабстве находится, у него инвестиция, такого понятия нет, особенно в себя инвестировать, не, там можно инвестировать в кого-то, куда-то, в МММ обязательно, в себя, не, нельзя. Так вот, почему я, например, сегодня видео записывал, я вам говорил, что максимум досмотрят, не пройдут тренинг, досмотрят до конца 10%, досмотрят, которые из этого что-то извлекут, их будет 2%. Вот почему? Потому что у вас такие вопросы. У вас вопрос... Как мне быстренько чисто замедитировать и получить весь кайф от жизни? Вот смотрите, я занимаюсь вот э, всякой гипнотерапией, всяким вот этим туда-сюда, пятое, десятое, 15 лет. Я пью аяваску, жру грибы. А вы чисто хотите быстренько, как бы, ну а что, у вас, же, у вас же все нормально, да, вы же как бы как минимум родились в семье богов там, да, этого самого какого Зевса. У вас же как бы все ништяк, только чуть-чуть как бы денег нет пока. Вот и все. Вот здесь и начинаются все проблемы. Здесь начинаются проблемы, что. Если человек свою физиономию не может выставить на всеобщее обозрение, он тем более никому не доверит, чтобы его подлечили, и тем более его не подлечат. Он будет пытаться заниматься дрочингом, а это называется анонизм, то есть сделай самкинство, вот я все сам, вот рад только все сам. Понимаете, чем больше на пирамиду ты поднимаешься, вот эту, которая вот у нас. Тем меньше ты все сам, тем э, больше ты понимаешь, что есть люди, которые поумнее тебя. Ты, ты не самая умная вообще-то, да? И ты не самый умный и все, всемогущий. Есть люди, которые покруче тебя, которые лучше занимаются этим уже много лет, знают и так далее. вот Появляются стандарты. То есть за доллар вы будете вот... Э, взаимодействовать с начинающими людьми но у которых хотя бы есть правильная информация хотя бы вот если вы хотите например сделать проработку которая действительно гарантированно все говно у вас сотрет у нас вот ученики за штуку баксов делают эти проработки штука баксов стоит поэтому вот что делать э, вот э, откуда ноги растут регрессия. Вот в регрессии ваше подсознание покажет, расскажет, откуда ноги растут, откуда все гнойники, ну и так далее.